Здорово, народ! С вами Рза и канал Мишл Стар. Ну что ж, ребята, присаживайтесь поудобнее и мы начинаем свое шоу. Вы видели видео, где коты вытворяют очень много разных штук. Но это видео явно вас рассмешил. Что ты наделал? Круто ты лоханулся, хипарь неудач, я? Это Мелман лоханулся с трубой! Что он ест? Хозяин научил жрать коноплю? Или пока нет хозяина, он собирает урожай? А в конце видео его прям реально штырит! видели его глаза? Судя по морде, он где-то летает уже в облаках. Что делать на летних каникулах? Этот школьник решил этот вопрос. Фамилия инспектор? Сержант Дулаев Константин. За что остановил? Превышение. Сколько должны мы? Документы пока предъявить. Да нет документов с собой. Можно сразу расплатиться? Нет. Товарищ сижу. Не берете? Взятку не беру. Да ладно, один раз мы. Это уже третий час будет. Ну с этого и начинается карьера. Все, давай, берешь, и мы разъезжаемся. 50. Давай, давай. На. Молодец. Спасибо. Больше не будем нарушать. А где же счастливого пути? Счастливого пути? Все, мы не нужны больше решил поднакопить на новый айфон до учебы? Ну или просто это его новое начало карьеры. Наверное, батя его мент, и они работают в две смены. Отец ночью, а сын днем. Судя по лицу, день удался. Что бывает, когда собаки не любят воду? В это выглядит так. решил прокусить воду. Или его хозяин любит прикалываться над них. Судя по всему, псина не любит воду. Наверное, он чумозует, воду протестует. Все вы знаете, что в мотор машины нужно доливать масло. А как выглядит это по-женски? Сейчас посмотрим. Что она делает? Доливает масло в мотор или наливает на мотор? Так что мой вам совет не покупать никогда у девушек машины. Следующее видео про чуваков, которые хотят приручить Трансформера. Наверное, этот Моторолли решил свалить от хозяина. И технология будущего – большая часовая стрелка. Захочешь узнать время – спрыгни с мопеда. Он и покажет, который час. Ну, или просто решили чуваки побегать. А Матролли – это их учитель, который гоняет их на тренировках. Наверное, многие из вас в детстве получали много леща. Кто от батей, кто от мамани. Ну, получить почечную от рыбы – это нонсенс. Wait, Наверное, это рыба, мастер кунг или это новый стиль удара. Лёна ждать своего противника и в нужное время отправить в нокаут. Придумайте название к этому видео. Что это? Мужики решили звездануть чужую машину? Наверное, это африканские гопники. Не смогли открыть машину? Вот и решили погрузить на тачку. Идут по улице, как будто так и надо. Наверное, у них это легальный бизнес. Остынь черномазой. А ну бегом, отсюда свои вонючие сраки, пока я не устроил вам ядерный холокост придурки. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк и нажимайте на этот колокольчик. Это был канал Мирфул Стар. С вами был Мирза. Всем удачи, всем пока.